Секреты джиу-джитсу, боевого искусства, столь же популярного в нашей стране, сколь и малоизученного. Это тю или джиу-джитсу, первое восточное боевое искусство, появившееся на западе. Бой здесь, как видите, происходит обычно на ближней дистанции. Ударами боец готовит себе возможность сделать захват болевой или бросок. Ведь в дзюдзюцу джи больше борцовской техники. Причем в борьбе ставка не на силу, а на техничность. Отсюда название Дзюдзюцу джи мягкое искусство. Этим искусством овладели по милости Конан Дойла Шерлок Холмс и профессор Мориарти. Кстати, именно по методике Джиуджитсу, так тогда называли Дзюдзюцу, джи тренировались полиция и жандармы царской России. Сегодняшние российские силовые структуры также активно используют опыт разных школ дзю -дзюцу. Вот это работа против дубинки, а вот работа против ножа. Древнее самурайское искусство позволяет справиться и со вполне современными угрозами. Человек заряжен на мое движение. Он нажимает на одну круг, когда я шевелюсь. Но сигнал из его глаза не успевает за моим движением. То есть я ухожу в сторону, отбиваю, выстрел проходит мимо. Уход с линии атаки, фиксация руки. Мало кто знает, но на самом деле дзюдзюцу это несколько десятков различных школ, техника которых зачастую не имеет почти ничего общего. Многие школы Джиу-джитсу сильно изменились, а сегодня известны под совершенно другими именами. Айкидо изначально было всего лишь ответвлением школы Тайтарю айки -дю одной из самых известных школ. Из ее техники в Айкидо сохранились некоторые броски и болевые на кисть. Впрочем, Айкидо в первые годы существования было не совсем таким, как сейчас, а примерно вот таким. Чуть позже из той же школы дзюдюцу рюк появилось другое боевое искусство Айкибудо, сохранившее от первоисточника гораздо больше техники. Например, вот такие удары. В Японии конца XIX века между школами дюдюцу шла жестокая борьба за места инструкторов по рукопашному бою в имперской полиции. В тендере победил один из учителей дзюдзюцу Кана Дигаро. Эта история прекрасно показана в фильме по сценарию Куросавы «Гений дзюдо». Именно доктор Кана создал единоборство, которое сегодня мы знаем как дзюдо. Он заменил один из иероглифов так, что из дзюдзюцу, мягкого искусства, получилось дзюдо, мягкий путь. Кана хотел тем самым подчеркнуть более высокий моральный уровень дзюдоистов по сравнению с беспринципными, как он считал, адептами дзюдзюцу. Мало кто знает, но дзюдо – это не просто спортивная борьба. Дзюдо может быть искусством боя. Словосочетание «удар дзюдо» для многих звучит как шутка, но в дзюдо на самом деле есть техника ударов – и мне бросок не нужен. Бросок долгий. Сергей Косоротов – чемпион мира и Европы по дзюдо. Он прекрасно умеет следовать спортивным правилам и запретам. Но при необходимости приемы спортивного дзюдо в его руках становится техникой реального боя. Кстати, такие приемы, незаметно для публики, не нарушая правила, применяют на спортивных аренах многие опытные дзюдоисты. Физические кондиции позволяют... Трансформирует спортивный дзюдо в боевой искусстве. Почти незаметные удары и хитрые приемы, которые показывает Сергей Косоротов, тоже наследие дзюдзюцу. Вот это обычный спортивный бросок. В руках мастера он становится смертельным приемом. Техника современных школ дзюдзюцу не стоит на месте. Постоянно меняется, вбирая в себя лучшие из мира боевых искусств. Это приводит к появлению все новых единоборств. Например, множество приемов дзюдзю пришли в самбо. Даже израильская кравмага и корейская хапкидо своим появлением обязаны именно ему. Дзюдзюцу прекрасная база для боевой техники самых разных стилей. Использование наиболее естественных движений позволяет эффективно применять дзюдюцу для уличной самообороны. на агрессии при конфликтных ситуациях. Ни в коем случае нельзя вставать в боевую стойку. Вот. Обязательно положение умиротворения, смирения. Вот. Ребята, давайте не будем. Давайте решим вопрос мирный. Вот. Если продолжается негативное агрессивное воздействие, и вы понимаете, что его не избежать, ужай отсюда, начинаете работать. В конце 20 века дзюдюцу проникло даже на ринге боев без правил. Недавно на весь мир прогремело бразильское джиу-джитсу. Его сделали популярными бойцы клана Грейси. И кто знает, какие еще сюрпризы готовит древнее самурайское искусство безоружного боя. Это было джиу-джитсу, боевое искусство, которое сегодня, похоже, переживает настоящий ренессанс. Она...